Чуть-чуть осталось. А где мама? Куда ее увезли? Мама домой уже пошла. Кого повезли? Не видно тебе. Да поймешь? Вроде из восьмого. Точно, из восьмого. Семецкий, Юрк. Давай будем открывать. Ого, не, мы с вами. Приземливаемся на работу над заработной Эй, кто-нибудь! Эй! Не плачь, Саша. Не плачь. Что? <клышленный> что теперь делать? Что делать, доктор? Вам это так что понять? делать, что делать? Если вы не хуже меня, позвонили, позвонили, течение вы вы вы да знаете, течение болезни и прыгать. я сейчас знаю. Все знаю. Но как же <клышленный> так?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 Это какой-то штамм вируса лекарат Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил вирус. Без исходного образца... Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые два дня смертность составила 95%. На третьей 25. Сегодня новых зараженных лишь двое. И у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный.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 очень рад, Артем, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем. Ну поймите, мне обязательно нужно вернуться. Обязательно. Там инсулина. Она же не выживет. Без него еще нельзя туда. Беженцам повезло, что здесь оказались рейнджеры Тамилин. Люди Корбута явно не ожидали пулеметного огня. Защитить станцию конзийцы сами не смогли. Но госпиталь для беженцев организовали. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Артём, путь нам предстоит не близкий. Так что пополни боеприпасы и запас фильтров. Кто знает, когда еще удастся.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 Двигаясь по тоннелю, пояс с черным мы уже не догоним. Но есть один вариант. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. Порядок. В поле сойдете? Нет, открой не межлинейный линейный. тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай.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 Это единственное, что надо просить у реки. Метро ⁇ живое существо, дышащее, обладающее душой и мыслящее.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 Тут надо быть на стороже. Глухое место. То, все. Зверье и пустота. Пойдем дальше. Что-то есть. Занимательно. Знак. Решетка прогнила. Да и приваря на масках. Артём, помоги! Артём, жги паутину дальше.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 Главное не потеряться в них. Теперь не спеши и ничему не удивляйся. Странное это место. Думаю, это тебя. Это она, река судьбы. Великая иногда выглядит жалко. Надо войти в воду. Входя в воду, думай о том, что ты должен изменить в своей судьбе. Думай о черном. Не бойся! Сюда тебя привел не я, а сама судьба. Дальше! Иди дальше! Думай о черном! И река вынесет тебя к нему!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 Тупик. Это здесь ты его почти догнал. Попробуй еще раз, Артем. Черный. Он все еще в цирке уродов. На поезде. Смотри. За ним скорей. Впереди. Скорее, вперед! Почти нагнали. За ним. Чрт.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 Может, нам лишь чудо, Артём. Помни, что я рассказал тебе про черного. Наша судьба — спасти его. И, может, он спасет всех нас. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую! Ты слышишь? Это он! не, не ошиблись! Скорее! Догоняем! Артём!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 Кан назвал его «последним ангелом».